I think the girls with the Всем привет, ребят! Ну что, пока серваки там подключили, опять они горят. На немке появился новый календарик. Вот такой вот весенний календарь. Неплохие должны быть плюхи. Так, первый день. 5 талантов. Эссенция 100 на 2. Шмиттер какой-то тоже расходники. 5 эссенции на 4. Какие-то коробки. 9 таланта на 6. Это круто. А, так. Три антика, 100 осколков. Пыльца. Неплохо. Кристаллики. Пакеты с... Скорее всего, с эмблемами 8-го левела. Три штуки. Зефирика. Два. Неплохо. Вот это немка, ребят. А, так, что у нас еще есть маны? Это что у нас? А, нет, это пятые молотки. Или что? Не знаю. Напишите, кто знает. Потому что я здесь все не знаю. Прагменты 200 штук каких-то. Сумка Валентинки. И кристаллики 20. Ну, блин, за 20 дней реально круто. Крутая акция. Так, сейчас я сюда забегу еще. Надо не забывать. Но это, ребята, не Все. Это еще не все. Вот чем мне нравится... Так, это план for prizes, наверное. Да. Чем мне нравится этот сервак, то что здесь реально дофигища просто халява. Так, заходим сюда, забираем. Осколки. Рынок. Рынок, рынок, рынок. Смотрите, халява за один самоцвет. По два сундука. И за 1100 опять же сумочки. Надо будет дофармить золото. Что я сегодня потратил. Так, сейчас попробуем что-то сделать, если получится. 998, 993, да, немножко нам... Ну вот я добью потом, 1068. Оно, если я не ошибаюсь, идет два дня, то есть халява реально классная. Вот смотрите, даже за 11К, я считаю, обалденная халява. За 5К. Ну, в общем, можно играть без доната на немке вообще отлично без проблем. Вот вам плюшки на халяву. А, так, суки, прошлый раз мы с вами трешивали здесь, и я сейчас тоже попробую пройти докуда смогу. Потому что я хочу здесь собрать побольше донатных героев. Поехали. Я такой шестеркой пойду. Надо будет еще некоторых подокачивать. Просто лень убивать столько времени. Так, тут у нас Дрейк. Тут у нас Дрейк. Блин, можете себе Дрейка прокачать. Он, кстати, нормально будет заходить на мелких лаволах. О, Майк, нифига себе. говорю на немки делают все для того чтобы люди себя чувствовали комфортно даже сервак не отключает по сравнению с другими не знаю что там у них опять горит но такого должно подгорать у многих потому что здесь блин ну реально в кайф играть можно без всякого доната вчера я показывал будин аккаунт реально аккаунт обалденный без доната собран что еще надо <смех> единственное заходишь просто и фармишь каждый день игру. все во, во во во во во полегче так мы их кого то послевали а так что то на храпом иду прям не живой все нифига себе красавчики просто просто все пофиг ну как видите это же фармится на изи просто. То есть без проблем за там 10-15 минут можно выделить два раза в неделю и фармить себе свободно Мэри. Так, а ну слился. Это я зря через Дрейка пошел. Да, тут уже пос... Нифига себе. Ну все, здравствуйте, приплыли что ли? Вы хотите сказать? Не, нормально. Феникса ушатали. Атланта ушатали. Фрэнки пошли и пошли уже Супер вражеские. Да, Супер вражеские это жопа моим героям называется. Воу, там Ронин был. Нормально, красавчики. Ну вот видите, все easy просто. Тупо на пролом фармим. Блин, махат слилась на отражалке. Уго! Нифига себе. Нифига себе пачки. Не знаю, ли будет этот календарь на других серваках. Но я думаю, что будет, скорее всего из-за этого и велебно. Нифига себе. Ладно, рискнем. Рискнем. шанс во все равно максимальный. Да, он так так так он так оно и есть. Блин, роза красавица вообще. Так, у нас вроде есть попытки, если я не ошибаюсь. Красавчики. Теперь как бы Ронина еще ушатает, блин, падлу эту. Да ну нах, Вы что, прикалываетесь что ли? Куда, блядь? Что это было? Здравствуйте, приплыли, называется. Фрея, Феникс, Ронин, Огник. Некрас и Бугиман. Ну куда, блядь? Ну вы чё, угораете что ли? Ну что я тут могу сделать моими нуба-героями? 15 тысяч сила пачки, блядь. Это просто жесть. Ну все, здравствуйте, товарищи. Вот так вот, так вот и живем, выживаем. Какие-то у меня тут осколки, какие-то плюхи. Надо будет все подкрывать. О, о, Опача! Поехали. Смотрите, только чик. Супер. Сумочку забрал. Ну, мне два раза по 31 выпадало. Сейчас выпало 4. Так, и что у меня в итоге по осколкам получилось? 124 осколка. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписан. Смотрите, какая халява на этом сервере. Переходите на немку. На немке реально комфортно играть по сравнению с другими серверами Без доната причем. Можно свободно все фармить и играть в свое удовольствие. Так, ну все. Такие вот дела. Побежал я в БС-ку. Фармить дальше свои гаджеты. Всем удачи, всем пока.